Приветствую всех, кто хочет стать профессионалом в мире биткоина. В этом видео рассмотрим топ-5 крутейших кошельков для биткоин. Для этого зайдем на сайт bitcoin.org, выберем раздел ресурсы, а затем кошельки. Когда вы попадете на эту страничку, то сможете увидеть несколько разных кошельков, которые подходят для разных платформ, а также железные кошельки. Нажмите кнопку «Skip Helper», чтобы попасть в меню выбора кошельков. Перед вами открывается список. Можно выбрать платформу или железный. Из железных кошельков рекомендую только Trezor. Остальные имеют уязвимости, о которых стало известно лишь через год-два после коммерческого запуска. Нажав на кошелек, можно посмотреть его поддерживаемые фишки, ссылку на сайт и так далее. Рекомендую всегда выбирать только кошельки с поддержкой Legacy Addresses и избегать кошельки, работающие только с BASH32 адресами. Это такие кошельки, как BLV и Eclair. BASH32 – это новый формат адреса, начинающийся с BC1. Используется в Lightning Network, он опасен тем, что многие кошельки биржи и обменники не поддерживают его. Есть такие кошельки, которые поддерживают как Legacy Addresses, так и Bash32, и, конечно же, использовать их рекомендуется. Тем не менее, такие кошельки, как Eclair Wallet и BLV, используют только Lightning адреса, и поэтому вы можете потерять средства. Предположим, вы хотите подобрать кошелек под Windows. Я рекомендую такие кошельки. Первый это Wasabi Wallet, потому что имеет открытый исходный код, проверяемый участниками сообщества и позволяет смешивать монеты с целью увеличить анонимность при помощи технологии CoinJoin. Стоит ехидно заметить, что минимальная сумма для такого смешивания в этом кошельке составляет от 200 долларов. Второй это Электрум. Многие видео на канале посвящены ему и я считаю это самый сложный, интересный и безопасный кошелек для тех, кто оперирует средними суммами. Третий кошелек это Bitr. Как по мне очень стильный кошелек. Имеет уникальные функции, ценимые профиками Битка. Например импорт ключей формата BIP38, о котором я пожалуй сниму отдельное видео. Коротко, это формат шифрования, используемый при экспорте ключей. Большинство BTC кошельков не шифруют при включе перед экспортом. Четвертый кошелек, который я рекомендую, это Mycelium для Android. Самый стильный кошелек. Нравится мне за то, что сделана понятная визуализация размера комиссии за транзакции и их зависимости от скорости подтверждения. Пятый и шестой кошельки, которые я посоветую являются мультивалютными, то есть они поддерживают не только биткоин. И первый из них это Брэд Валет. Он стильный и позволяет вам самим контролировать свои ключи. Плох тем, что нельзя точно выбирать размер комиссии майнером. Доступны лишь три варианта эконом, средний и лакшери. Шестой кошелек это Эдж Валет. Кошелек для iOS и Android, где вместо сид фразы для бэкапа используется пара логин пароль. Этот кошелек один из немногих, что отправляют шифрованную копию кошелька на сервера в интернете, так что хранить большие суммы в нем не рекомендую. Тем не менее, код кошелька открыт, и пока что на него нет огромного количества жалоб на Reddit и Bitcoin Talk, а разработчики имеют хорошую репутацию в сообществе, известны реальные имена и данные компании. В меню слева вы сможете выбрать такие параметры, как наличие в кошельке двухфакторной аутентификации, поддержка адресов bash32 или старых адресов и так далее. Вы также можете выбрать полный узел. На данный момент в битконе существует три полных узла. Это Armory, Bitcoin Core и Bitcoin Knots. Не рекомендую ставить на компьютер полные узлы. Они поддерживают сеть, но могут скушать до 200 гигабайт места на диске. Размер блокчейна биткоина растет, а с ним и требования к полным узлам. А также, не рекомендую устанавливать кошельки, которых нет в списке на Bitcoin.org, туда не добавляют проблемные кошельки с закрытым исходным кодом. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, рассылайте видос друзьям. Пока.